В Казанском федеральном университете был открыт проект цифровые кафедры, который направлен на получение цифровых компетенций в области создания алгоритмов и разработки программ для студентов профильных и непрофильных направлений. Важно отметить, что помимо теоретических знаний, которые студенты получат во время обучения, для ребят предусмотрена практика по всем направлениям в крупных компаниях-партнерах. Это ВУЗ и институт, и можно получить онлайн образование именно полноценная. Отдав этому четыре прекрасных года своей жизни, это уже вуз. И по окончанию, конечно же, специалист уже готовый получает диплом. И, кстати, диплом не отличается от того диплома, что получают студенты, которые учатся на традиционной программе. Всего было запущено пять дополнительных программ профессиональной переподготовки. Они направлены на формирование компетенций в программировании, в разработке программного обеспечения и анализе данных. Цель еще этой про программы, чтобы научить ребят работать в распределенных командах. То есть после ковидное общество, и тем более в IT-компаниях, оно сейчас очень сильно изменилось, и культура работы, то есть очень многие люди работают удаленно, из дома, из других городов, в распределенных командах, и необходимы вот как раз-таки навыки сотрудников IT-компаний, которые умеют работать с людьми, которые не в одной комнате сидят, ни в одном офисе, которые работают в разных часовых поясах. И поэтому мы и сделали такой вот профиль, чтобы формировать еще вот такие... Навыки у наших выпускников пройти обучение могут только учащиеся Казанского федерального университета. Это студенты третьего и четвертого курса бакалавриата всех направлений подготовки, четвертого и пятого курса специалитета всех направлений подготовки, а также первого и второго курса магистратуры по направлениям, не относящимся к IT-сфере. Студенты признаются, создание цифровой кафедры помогает получить вторую специальность. Поступить, потому что это, по моему мнению, один из ведущих вузов, который дает шикарное образование. Благодаря этой программе IT-компании региона получат более 500 специалистов, готовых к профессиональной работе в области разработки цифровых платформ. Отметим, что цифровые кафедры созданы более чем в 100 российских университетах, участниках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Адалина Драхманова, универ News.